будет все то, что крепло крепче. Я твой зашивал, хороший Заживаю. доктор, Заживаю. нежно зашивал. Прощай и прости, но виновата не я, виноваты здесь мы. Ты не пойдешь танцевать со мной. Just stay on you